Ужинный коллектив Приморского края делится. Ехал на ярмарку ухарь купец, ухарь купец удовой молодец, в красной рубахе красивый румян, вышел на улицу веселый пьян. Шадей на бои, дуло деревьев и боев девит Старый снимал, идут бой с вином, И набивает пробьем на плев. ай на на на да, на на да, на на на на на на на Красные девицы морщи запьют, Бляшат танцуют и песни поют. Подошла, стой ты купец, стой, не балуй! дочку мою на да не целуй, а купец, как Думал, деревню гульбой удивить Айдале, ай ай да не не лошадей на думал с гульбой удивить.